Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я вам расскажу, как делать очень экономично, вернее, открывать очень экономично в социальных сетях аккаунты. Да, эти номера, которые вам предоставит вот этот сервис «Онлайн СИМ», они единоразовые, вы ими потом воспользоваться не сможете. Но, как правило, если блокируют целиком и полностью аккаунт, то уже есть у вас симка или нет, симки, разницы нет. А для того, чтобы разморозить, то тоже можно применить вот этот онлайн сим, значит, сайт. Как мы это делаем? Заходите в онлайн-сим, вот по этому онлайн-сим.ру, регистрируйтесь, и у вас будет личный кабинет. Переходите в личный кабинет, где вам сразу предоставляют цены, где и за какие деньги вы можете открыть, в каких социальных сетях вы можете открыть аккаунты. Что мы с вами для этого сделаем? Прежде всего, прежде всего значит, нужно положить деньги. Вот он, баланс. Справа вверху есть баланс. Для этого, чтобы пополнить, можно пополнить любым методом. Вот они предлагают вам совершенно, каким вам удобно, тем и вы пополняете баланс. Далее, что мы с вами делаем? Мы с вами сейчас будем открывать аккаунт в социальной сети. Входим в личный кабинет. Значит, допустим, мы сейчас с вами будем открывать в Одноклассниках социальную сеть. Здесь предлагается две цены. Как правило, вот это вот зеленое, где дешевле, ну, вы пробуете, конечно, вы делаете, предоставляется очень долго, а вот синие, это значит довольно быстро оно предоставляется. Так, что же мы с вами делаем? Допустим, мы хотим с вами открыть в Одноклассниках новый аккаунт. Кликаем на регистрацию. Выбираем страну, вводим номер телефона. Какой же мы с вами должны ввести номер телефона? Здесь, допустим, мы выбираем одноклассники, но для того, чтобы быстро нам пришли, значит, номер телефона, кликаем на 8. Нам дают номер телефона. Вот он, номер телефона. Мы его вводим. Так, где это у нас? Мы его вот сюда вводим. Кликаем «Далее». Обязательно записывайте все, что вы ввели. Кликаем «Далее», и нам необходим код из СМС. Нам обязательно необходим код. Так, возвращаемся мы вот сюда, и смотрите, код нам уже пришел. Сообщение нам было, такое, ну, как бы оповещение было. Так, что-то мы никак не скопируем. Можете переписать, если не копируется. 325-728. Заходим сюда, пишем 325-728. Далее. Далее. Придумайте пароль. И идет дальше наша регистрация. Я обычно при э, любой регистрации, э, при, в любой сети, где бы я ни делала, я пишу один и тот же пароль. Для того, чтобы я потом могла не путаться. Вот сейчас написала не на том не в той раскладке. Вот. Написала. Далее. Кликаем. Далее. Все. Наш с вами открыт. И начинаем заполнять так, как нам нужно. Наш с вами аккаунт открыт. Сейчас уберем. То, что неправильно написали. Да ладно. Сохранить. Сохранить. Все. И загружаете аккаунт так, как вам нужно. Все по нашим договорным условиям, что значит он должен постоять, загрузить обычные фотографии. Все как нужно. Возвращаетесь вы в онлайн сим. В онлайн сим. Статус «Получено». Все у вас э, замечательно, и у вас спишутся вот здесь деньги. Спишутся 8 рублей после того, как э, значит э, вы уже завершили. Сейчас оно через некоторое время спишет вот отсюда 8 рублей. И у вас аккаунт открыт. Все, с вами на связи была Лотникова Леля.